Белый, Белый угар, рождение колеса, машины, путь на вагон шаровагон, беспосадочный перелет, машина в сугробе, космические лучи, затмение, искусственные солнца, ураганы, Водный мост, путешествующие здание воздух жуткий, пляж и комнате, воздух принцип Видимая относительности жизнь, железобетон крышей, Рождение корабля стальной температура хищника, пространства климат электрическое комнате, солнце темных высокое линий, давление без говорящий окон, свет Неучитывание солнца, механическое землемение без земли, Бумага заговорила. Боре вероятные выстрелы, зверотария создание, да, воздушная анимазаменяемость, самолет, изображение без руля, лед без крыльев, пустотела и колонна. Летающая крылья холод, невидимые город, лучи, замерзённой куполи, огонь дом, без дыма, упавление издалека, фабрика механизмы под, водой, под землей мастер, огня, неподвижная скорость, скорость, диспетчер видит издалека свет. загадочная случайность, золото морей. Электрическая симфония, Световой балет, Устойчивость в шторм, Летающие лодки, Водяные часы, Исчезают белые пятна, Подземные ангары. Прочность, Механический пилот, Лучи жизни, говорящее письмо, светящиеся мишени, ускоренная атака, золотой рубин, кино в чемодане, искусственная молния, плавучие крепости, световая мозаика. Куклы на экране, тяжелая вода, стальные руки, вода из воздуха, искусственное небо, радужные пленки, подземная война.